В четырехканальных видеорегистраторах у нас, как правило, 4 канала по 25 кадров в секунду. Что такое вообще кадры в секунду, как они используются, и как они различаются, допустим. Что такое там 12 кадров в секунду или один кадр в секунду? Не каждому понятно, Максим сейчас нам постарается пояснить. Вот. Ну, опять же, количество кадров в секунду связано с датом PAL, который регламентирует количество кадров в секунду для изображений рано 25. То есть э, это количество недостаточно для того, чтобы на видео можно было, э, скажем так, видеть э, живое видео, то есть реал-тайм. Чтобы человек виделся без рывков, это, скажем так, считается, что 25 кадров достаточно. нужно было принять в стандарте PAL. Поэтому, э, так как в аналогах телевидения э, видео передается в этом стандарте, то и для записи так, так называемого реал-тайм-видео э, используется 25 кадров в секунду. То есть фактически все регистраторы, если говорить, реал-тайм записи, подразумеваются именно запись со скоростью 25 кадров в секунду. Что будет, если уменьшить вот количество кадров в секунду? Допустим, в два раза, в четыре раза. Допустим, я знаю, что на видеорегистраторах, восьмиканальных видеорегистраторах большинство бюджетных видеорегистраторов они не могут писать 8 каналов на 8 каналов 25 кадров в секунду. А 16-канальные регистраторы там еще все как бы, скромнее гораздо. И хороший регистратор, 16 канальный, который будет на каждом канал 25 кадров писать, стоит дорого. Вот. А те, которые доступны регистратора в районе 10 тысяч э, рублей 16, на 16 камер регистратор, тот пишет у кого уже 6 кадров в секунду на канал с разрешением D1 или VD1. То есть 6 кадров в секунду. Если 4 можно записывать 25, это плавное движение. А, как на телевизоре, то 16 каналов всего 6 кадров. Вот на что это повлияет И, я... Ну тут, во-первых, стоит сказать, что все камеры, uh -huh. которые формируют изображение, то есть передают для записи регистраторов, передают его со скоростью 25 кадров в секунду. Но с видеорегистратор видеорегистраторы в силу процессорных ресурсов зачастую не способны, особенно вот. а 8-16 не способны записывать видео на каждый канал с такой скоростью, ну, касается бюджета. То есть видеорегистраторы. Более дорогие модели э, могут иметь на своем 2 и 3 процессора, которые параллельно записывают поток и, соответственно, могут записывать а, все свои каналы со скоростью 25 кадров в секунду, то есть э, real-time. Вот. Ну, соответственно, там же и многократно цены отличаются от бюджета. Как правило, фактически а, вот, из-за ограниченности процессоров и ресурсов регистраторы могут писать не все 25 кадров, которые передают камера, а, скажем, через есть, пропускать какие-то кадры и записывать, скажем, Uh, если у нас камень передает, нас, скажем, последовательность 25 кадров, в течение этой секунды, 25 кадров, но регистратор пишет, скажем, со скоростью 12 кадров в секунду. То есть фактически он выбирает каждый второй кадр. То есть производит пропуск наружу uh, кадров. На видео это да, отображается, отображается как движение, скажем, в которых есть рфки. То есть человек uh, не все, не, не последует, не, не каждый последует со своими движениями, скажем а с, да, с небольшими да, рывками. То есть камера показывает 25, а регистратор записывает 12, да, и появляются на изображении небольшие рывки. То есть на наблюдении за людьми э, это сильно вроде не повлияет. Но на чем это может возразиться реально, когда мы уже просматриваем запись? Ну при большом э, снижении частоты кадров, то есть 12 кадров в секунду это не такое большое снижение, а скажем, при снижении частоты кадров до 3 кадров в секунду это может быть... Uh, критично в том случае, когда, uh, скажем, быстро движущийся объект, может не захватиться назад или то есть на появится, скажем, автомобиль, который да, проезжал, автомобиль проехал и а в момент, когда он, скажем, был развернут номером к видеокамеры, этот момент не отфотографился, не сохранился, то есть, uh, то есть мы записали, записали все кадры, кроме тех, вот, когда или человек двигался на записи, он прошел, а в то время, когда он поворачивался лицом к камере, это было пропущено, это было пропущено, то есть но здесь есть несколько нюансов. То есть количество кадров нам необходимо при небольших разрешениях. Но если мы начнем использовать камеры вот такого вот качества, да еще если камеры будут высокого разрешения, то есть не нашего 720-960, а, допустим, современное разрешения Full HD или 3-5 мегапиксельной камеры, а видеонаблюдения, они тоже доступны, мы про них попозже расскажем. Так вот, если такая камера, она выдает просто гигабайты информации. И им нужны огромные жесткие диски, чтобы записывать такое количество камер. И вот как раз там начинают снижать вот это количество кадров. При огромном разрешении большое количество кадров уже не требуется. Потому что практически мы имеем там 3-4 кадра в секунду, но все кадры имеют высокое разрешение, и на этих кадрах уже можно выжать значительно больше информации, нежели там с низкого разрешения, с большим количеством кадров. Но все-таки вот, есть нюансы, когда у нас есть 16-канальный регистратор, у него получается 16 каналов, а на 16-каналах может быть по 6 кадров, и где-то из каналов, конечно, может быть ухудшение, картинка может быть хуже, чем у 4-канального регистратора. Поэтому вот на регистраторе есть возможность, допустим, включить 2-3 канала с высоким разрешением, 12 там, кадров в секунду, а на некоторых каналах, на которых ну, там, второстепенные помещения, да, это склад или коридор, там можно количество кадров уменьшить, и задать на, на, на какой то на другой камере большее количество кадров. Но тут уже приходится выкручиваться. Просто пока деваться некуда. Сейчас буквально еще некоторое время, и мы перейдем на полностью цифровое изображение, и там уже хотим будет выше качество.